Друзья, решил все-таки сделать обзор. Может быть из вас кому-то это будет интересно. Проект MetaCloud, у которого есть свой майнинг на компьютере или мобильном устройстве. И проводит Airdrop с возможностью выиграть 700 монет. Здесь за размещение поста в твиттере, по-моему, дают 50 токенов. Вам необходимо нажать сюда. Здесь будет открыто все. Там берем, копируем теги. Размещаем пост в твиттере сверху выкладываем свою реферальную ссылку отсюда вот раздел Афилиат. размещаем пост копируем ссылку на него здесь будет строка вводим ее туда в ответ подтверждаем все и теперь по майнингу скачиваем устанавливаем программу Дальше нам необходимо указать свой паблик Кей. В разделе Валит его берем. Копируем. Это для синхронизации вашего аккаунта с, со скачанным приложением, то есть программой. После синхронизации нажимаем Start майнинг Все, майнинг запущен. Монеты здесь начисляются от одной минуты. Бывал даже 3 минуты. Вот у меня сейчас идет начисление токенов. За 2 минуты у меня начислилось 0.28. Почти за 1 минуту 0.13. Здесь сумма всегда разная. Скажу вам, лучше покажу. Следующее. За вчерашний день около 14 часов 33 монеты. Упала на баланс. За сегодняшний день начал майнить в половину четвертого дня. Уже почти 7 токенов. Но сейчас вот этого вот домайнится и тут будет 7. Открою, покажу потом. Программа к себе внимания никакого не требует. Ее можно запихнуть куда-нибудь в бок, чтобы не мешалось ни на рабочем столе, ни при работе с браузером. Перед тем, как выключать компьютер или мобильное устройство, то есть нажимаем Stop Mining и выключаем. А лучше перед этим я вот вчера сделал и перевел монеты из этой программы себе на баланс. Для этого заходим сюда, жмем Climb. Здесь показано, сколько монет намайнили. Указываем количество, которое хотим перевести сюда. Нажимаем Next, подтверждаем кодом из письма, почты. Все готово. Отсюда токены. Вот в вашем кошельке. Можно перевести на MetaMask. Сеть Binance Smart Chain. Адрес смарт-контракта известен. Выложу в описании под видео. Указываем сумму. Вводим адрес. Нажимаем Next. Я еще не выводил, скорее всего. Подтверждаем опять кодом из письма. И для безопасности можно еще подключить 2FA. Для того, чтобы выводить монеты, нужно пройти верификацию аккаунта. В разделе профиль. Я подал данные. Вчера, ближе к вечеру, ночью мне подтвердили. Заполняем данные, загружаем Разворот паспорта с фотографией. И делаем селфи с паспортом в руках. Все. Вот уже больше 7 монет. Программа внимания не требует. но работа компьютера я не заметил никакие подвисания, тормоза. Все ссылки будут в описании под видео. Поста по этому аэрдропу я не делал. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.